Всем привет! Меня зовут Бетеренка Виктория и хочу с вами поделиться сегодня своим отзывом по поводу курсов Виктора Бандалета. Вы знаете, я уже не первый, не первый, это не первое, мои, не первое мое обучение, но что я хочу отметить для себя? Это очень Легкая, понятная подача. Мне было даже для меня, человека, который не, не особенно специалист во всех вопросах, было понятно о том, как определить свою целевую аудиторию. Как начинать работать и работать в социальных сетях, в частности ВКонтакте, в Фейсбуке были даны не просто эфемерные, а конкретные советы и рекомендации. Человек не боялся поделиться своими какими-то скриптами, своими советами, своими действительно конкретными рекомендациями. Нам были даны задания, и вы знаете, при выполнении этих заданий я видела, что все, что он нам говорил, это все работает. Потому что у меня тут же стали, я увидела динамику подписывания новых друзей через контакт. На меня стали реагировать люди. И самое главное, что я видела, что все то, что мы проходили, все, что мы, в общем, -то, изучали, это все работает. Поэтому, друзья мои, я очень рекомендую вам пройти обучение у Виктора Бандалита.